Приветствую вас, дорогие скорпиончики! Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 8 января по 30 января. Период после праздников, наконец-то, с которыми я всех поздравляю, и время немножко расслабиться, отдохнуть, прийти в себя, ну, отдохнуть после отдыха, прийти в себя и строить, собственно, новые какие-то планы на будущее. Тем более, что этот период ознаменуется у нас такими главными событиями, как соединение Сатурна и Юпитера. Эти две очень важные планеты, наконец-то из строгого принципиального козерога перешли в более свободолюбивый водолей. И, конечно же, эти планетки они будут иметь глобальное значение не только в жизни каждого человека, но и всего человечества в целом. Лично на вас они будут воздействовать в течение ближайших двух лет, ну, Юпитер пройдет быстро в течение года, Сатурн здесь останется чуть подольше, но они напрямую затронут сферу вашей семьи, ваших семейных ценностей, вашего рода, недвижимости для тех, кто занимается частной деятельностью, предпринимательской деятельностью, то, конечно, это будет касаться и вашей деятельности в том числе. То есть вас ждут какие-то глобальные переменные, преобразования. Здесь ожидается больше свободы, больше трансформации. То есть уходят какие-то сдерживающие факторы из вашей жизни. И что-то придется глобально перестраивать в этой сфере. Ну а, собственно, почему с 8 января прогноз до 30 Именно в этот период у нас Венера проходит по знаку Зодиака козеро Как вы знаете, я делаю прогнозы по циклам Венеры, потому что Венера – это как и маленькое счастье, так и любовь, так и отношения, так и наши денежки. То есть она затрагивает самые главные интересы каждого человека. Поэтому я к ней и при, при, прислушиваюсь. Ее циклом. Ну что ж, давайте посмотрим, с каким настроением вы у нас войдете. Ну, смотрите, сама по себе Венера в Козероге она, как правило, очень практична, она рациональна, она лишена каких-либо ну, поступков необдуманных. То есть, как правило, она дает прагматичность, она дает умение сопоставить факты. Умение выбрать что-то наиболее правильное с точки зрения разума. То есть де наши действия будут больше продиктованы разумом. Наш, наш выбор будет в большей степени продиктован э здравым нашим мышлением, здравым рассудком, нежели чувствами и эмоциями. И это неплохо. Это говорит о том, что до конца месяца мы сможем выстроить в своей жизни какие-то э очень важные, знаете, принципы, Может быть, по этим принципам мы начнем следовать, мы начнем что-то воплощать в свою жизнь. Даже если мы не начнем это воплощать, то мы хотя бы будем понимать уже, как нужно будет действовать дальше. Что еще? Сама по себе Венера на начале периода, она образует очень благоприятный аспект. Ну вот я давайте уже покажу ее в первом градусе. Вот она, Венера в первом градусе, образует прекрасный, очень добрый аспект тригон к... Точный тригон к Сату, извините, к Марсу. Марс находится у вас в зоне партнерства. То есть 8-9 число будут очень благоприятны для того, чтобы с кем-то договариваться, принимать какие-то важные решения. То знаете, вам вот повезет в этот период. Можете ожидать интересных знакомств, интересного общения. То есть это, это время благоприятное для договоренности и для контактов. Вы в этот период будете наиболее харизматичны и привлекательны как для своего пола, так и для противоположного. Что же у нас еще да, происходит? Также у нас в этот день Меркурий входит в водолеи. Ну, соответственно, Меркурий это передвижение, это информация, и это все будет происходить опять же в сфере Вашей недвижимости и в сфере вашей семьи, дома, того места, где вы проживаете, вашего рода, то есть очень большая контактность, очень много передвижений, очень много информации и сам по себе этот аспект, он, ну, сейчас я посмотрю тут, что он у нас образует... Вроде бы как немножко из напряжения соединения с Сатурном, напряжение к Урану. Ну, я думаю, что он, знаете, принесет какие-то нестандартные решения. То есть вы будете больше склонны мыслить как-то необычно, не так, как привыкли, а будете находить оригинальные способы решения различных проблем, ну и разруливать ситуации как-то необычным способом. Для вас это да, четвертый дом. Четвертый дом все-таки, знаете, он как-то больше заставит вас, наверное, или будет склонять к тому, чтобы ваши мысли, чтобы ваши действия больше касались все-таки тех, кто находится с вами рядом. 10 января Меркурий соединится с Сатурном, что придаст необходимость, возможно, встречаться, ну, принимать очень важные решения, встречаться с высокопоставленными лицами, возможно, это будет общение с начальством, то есть постарайтесь быть в этот период очень-очень сдержанными, очень сдержанными и постарайтесь не принимать скоропалительных решений. 11 число. Здесь благоприятный период для того, чтобы съездить к родственникам, в гости, кого-то навестить, просто о ком-то вспомнить, позвонить. Вообще Меркурий в соединении с Юпитером, это всегда связано с дорогами. Дороги, путешествия и также открываются благоприятные обстоятельства для тех, кто занят каким-либо обучением или повышением квалификации. 13 января, вообще 13-14 января могут быть достаточно напряженными, вплоть до того, что может произойти какое-то резкое, непредсказуемое событие, связанное с вашим домом, вашей семьей, вашими партнерами. Дело в том, что для многих... Ну, знаете, это может сработать примерно как эффект взрыва. То есть то, что считалось когда-то стабильным, в один момент может разрушиться. Плюс в том, что этот аспект достаточно краткосрочный. И ну, для тех, у кого ничего не предвещает беды, может быть, он как-то пройдет и незаметно или на каком-то бытовом уровне. Ну, например, там, перегорит лампочка, или может быть там что-то поломается, телевизор. Ну, к примеру, ну, а для кого-то могут быть более глобальные последствия. Теперь, 14-го. Уран в Тельце, Солнце соединение с Плутоном. Так, но ну здесь у нас Уран останавливается, вот он Уран, он останавливается для того, чтобы перейти в прямое движение по тельцу и, конечно, если у кого-то были какие-то конфликтные ситуации с партнерами, вот это именно тот период, когда подвижная ситуация, она пойдет дальше, в прорыв, что-то может взорваться. Здесь напрямую связано с партнерством. Очень мощные могут быть перемены. И даже на глобальном уровне это может проиграться, как борьба за власть, смена власти. Ну, в вашем случае здесь касается дел семейных. Так, 18 числа Юпитер будет в квадрате с Ураном. 18 числа вы можете ощутить большую свободу какие-то сюрпризы причем могут быть как плюс так и минус то есть освобождение от чего-то И для вас Юпитер опять же он в доме семьи уран это дом партнерства вы знаете вот если так вот на бытовом уровне это вообще может проиграться как развод ну, что-то чего-то уходит рассоединяется или кто-то так 20 числа Марс соединится с ураном в Тельце ну соответственно это достаточно взрывной аспект очень неприятный и, как правило, имеет разрушительные энергии, и причем здесь идет, знаете, энергия по мужской планете, то есть это, если для мужчин, то это может коснуться вас самих, если вы женщина, то это может коснуться вашего мужчину, то есть здесь могут быть потери в сфере финансов, может быть какой-то крах во взаимоотношениях, ну, что-то очень неприятное. Ну, понятно, что там у всех, у всех миллионов это не проиграется, тем более, что у всех планетки могут стоять абсолютно по-разному, но для ярко выраженных скорпиончиков, конечно, это ну, может, быть, может быть заметно, может быть очень чувствительно этот период. Теперь что еще? Очень интересен период 23 января. Дата 23 января здесь может разрушительный аспект сгладиться достаточно благоприятным аспектом от Венеры к Нептуну. Для вас Нептун находится в сфере любви, то есть здесь приятные события могут быть в сфере любви, знакомства, приятные поездки, знакомства в этих поездках. Здесь также благоприятный период для начала чего-то, для возобновления чего-то. Также этот период хорош для небольших каких-то покупочек, небольших финансовых положений, которыми вы можете себя порадовать. С 28 января произойдет у нас полнолуние. Эмоционально день будет очень напряженный. Он начнет себя, о себе уже как-то говорить. Начнет чувствоваться еще числа 27-го, особенно люди, которых Луны находятся в водных знаках, они особенно будут чувствительны. Произойдет полнолуние во Льве. ну для льва это. То есть для вас лев является десятым домом, то есть это могут быть ну, какие-то ваши. Главные устремления, амбиции и все, что с ними связано. Знаете, как будто бы могут у, у кого-то произойти, ну, это не то чтобы перемены, но это переживания, может быть, за ваш статус, за ваши профессиональные достижения, получается что-то, не получается, вот очень много будете этому придавать значения. Ну, любые начинания, ну, понятно, что хорошо уже действовать после 28 восьмого числа, но там ретроградный начинается с 30 числа Меркурий. А ретроградный Меркурий... Он, как правило, дает откат немножко назад и дает необходимость на следующих 3 недели приблизительно что-то доделывать. Может быть, какой-то ранний проект у вас был запланирован, но вы его откладывали на какой-то период. И вот теперь как раз будет благоприятное время для того, чтобы его возобновить. Плюс 28 числа еще у нас будет соединение. Венеры и Плутона – это будет очень мощная энергия, мощнейшая, которая ну, принесет какие-то глубокие преобразовательные процессы в вашей жизни. То есть о чем-то, что-то к вам придет, о чем-то вы задумаетесь. То есть вы будете четко понимать, как вам нужно действовать дальше. И это коснется вашей как чувственной сферы, так и финансовой. Теперь Раньше я заканчивала свой прогноз предсказанием «Оракула», но по многочисленным просьбам меня стали просить сделать небольшие такие прогнозики на Таро. Поэтому попробуем сделать такой эксперимент. Если понравится, значит я буду больше углубляться, буду немножко добавлять и прогнозы по Таро. Итак, как вас будут воспринимать окружающие и что вас в принципе будет ожидать вот главные события вашей жизни выпало колесо фортуны и двойка мечей, как правило эти карты в сочетании говорят о том, что вас ожидают переменные и вы будете себя во многом чувствовать как белка в колесе но знаете, по в том числе вы можете игнорировать эти перемены, не замечать по каким-либо обстоятельствам. Очень хорошая ситуация в доме, семье В доме семья вы маг, вы творите, вы фокусник, все у вас спорится, все ладится. Вместе с десяткой кубков это прекрасное сочетание. Вы получаете огромное удовольствие в стенах своего дома, в стенах своей семьи. Что же касается ваших главных планов реализации цели? здесь умеренность. Пока еще не спешите, не спешите что-либо менять. Это для тех, кто планирует, например, менять глобальную работу или свою, свою сферу деятельности основную. Здесь еще по семерке кубков нужно что-то планировать, только закладывать фундамент, только в мыслях, только себе это рисуйте, планируйте, но еще не время действует. Что же касается взаимоотношений в партнерстве, здесь выполнено. Шут. Шут – это что-то несерьезное, это что-то легкомысленное. Можно сказать, что вы будете к отношениям, к любым, относиться еще легко. Вы еще не готовы, ваши мысли еще не сосредоточены на каких-либо серьезных взаимоотношениях, и это подтверждается семеркой пентаклей. Вы слишком углублены в свою собственную внутреннюю жизнь, какими-то свои, заняты своими личными какими-то мыслями. И пока еще не готовы. То есть вокруг вас могут быть танцы с плясками, но вы будете относиться к своим партнерам достаточно снисходительно и не, не будете им отвечать тем же. Что же касается главной рекомендации этого периода, это справедливость. Постарайтесь во всех своих действиях, действиях быть справедливыми. Поступайте честно и помните, что так как вы, так и с вами. Также это указание на то, что вы можете возобновить какие-то давние свои проекты, может быть, кто-то занимается судебными делами, может быть, нужно обратиться в какие-то официальные инстанции, как раз вот для этого время, тем более по пажу Жезлов, идет подтверждение, то есть возобновление некого старого процесса. Еще это может быть элементарно куда-то поездка, в некую официальную инстанцию. Ну, на отдых мало похоже, ну, может быть, разве что краткосрочный, на длительное не похоже. Ну что ж, надеюсь, что прогноз был мой интересным. Также надеюсь, что и в дальнейшем вы меня будете поддерживать. Лайки, комментарии, пожалуйста. До встречи!